Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры, понедельник, 19 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы говорим о поиске точек входа исключительно в начале тренда. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Ну что ж, приступаем к аналитике. Итак, пятница. На рынке появилась большая нисходящая динамика после выхода очередной порции статистики из Соединенных Штатов Америки, что, в принципе, придало снижение всему, всему абсолютно рынку. Мы видели с вами динамичное снижение а, индексов американских а, Dow Jones, а, S&P. S&P сейчас, кстати, движется в рамках волны Вульфа. А, ближайшей целью снижения является 3750 долларов. Смотрим, как будет инструмент а, вести себя и отрабатывать данный паттерн. Итак, что в настоящий момент времени индекс доллара? У нас есть нисходящий клин, мы пробили его верхнюю границу сопротивления. Безусловно, пока индекс доллара находится в восходящем тренде, пока мы держим эту область поддержки 103,5 пунктов. Если на этой неделе участники рынка решат продавить эту область, и закрывать а, телами свечей а, значение ниже 103,5 пункта, безусловно, это будет значить, что они пытаются восстановить нисходящий тренд и, безусловно, это будет оказывать влияние на абсолютно весь а, рынок. Но пока этого не случилось, говорить об этом преждевременно, поэтому а, основная поддержка по индексу доллара это 103,5 а, пункта, где произошла смена тренда у нас. Ну, в данный момент времени мы пытаемся скорректироваться, видимо, после пятничного снижения. Что же показывает нам в текущий момент доминация, доминация биткоина. Мы идем в восходящем тоже тренде. Доминация биткоина растет, это значит, что из большинства альткоинов активы перетекают именно в сам биткоин. Мы находимся сейчас на определенном уровне сопротивления, это 42%. Как будет себя вести цена и что у нас ждет дальше. Но будем смотреть в моменте, как же развивается это. Поступательно восходящее движение. Следующий более-менее важный уровень сопротивления это 43,5%. В данном случае у нас тогда будет сломан данный паттерн, который называется бабочка Гартли, которая просит отправить доминацию на коррекцию. Но опять-таки рынок никому ничего не должен, поэтому смотрим в моменте, наблюдаем за развитием этой ситуации. Опять-таки, доминация стейбов в пятницу получила поступательное восходящее движение, был достаточно сильный импульс. Мы находимся в рамках большого восходящего клина, который когда-нибудь всем ожидаем, да, что прорвется вниз. Но в данный момент времени вся поддержка выдерживает полностью свое значение и доминация продолжает расти. Что же происходит у нас на биткоине? Давайте смотреть, разбираться. Предлагаю посмотреть тоже недельные свечи. Начать с недельной свечи. Как закрылся у нас инструмент. Значит, мы видим, что недельная свеча закрылась достаточно нехорошо. Нехорошо. У нас есть основное сопротивление. Опять-таки формируется нисходящий клин, но мы с вами видим, что этот клин может формироваться еще достаточно долго, вплоть до весны 2023 года, поэтому это надо принимать во внимание. Значит, на прошлой неделе после восходящего движения мы получили сопротивление на отметке 18200 долларов. Она отработала, но инструмент отправился вниз. Недельная свеча закрылась очень хорошо, что говорит больше о том, что тренд может продолжать идти вниз. Безусловно, мы сейчас можем на недельных свеч свечах получить некую коррекцию к этому снижению. Ну и отправиться дальше на снижение. Поэтому будем смотреть внимательно и принимать какие-то торговые решения, исходя из того, что мы будем видеть на графике. Итак, сейчас посмотрим... Что происходит на более коротких таймфреймах вчера в телеграм канале скидывал вот такую вот график мы идем в рамках восходящего параллельного канала безусловно на текущий момент времени мы видим что ну, каждое во-первых снижение после пробоя трендовых линий получало восходящее движение да? если проанализировать каждое нисходящее движение После пробоя трендовой линии у нас биткоин продолжал расти. В данный момент времени мы видим, мы, у нас было, во-первых, несколько вкатных э, импульсов вниз. И в данный момент времени биткоин э, подошел в очередной раз э, к линии сопротивления, которая находится где-то на отметке 16800 долларов. То есть мы все выходные писали вокруг этой зоны. И в данный момент времени мы также ну, не можем пока ее пробить. Нету никакого восходящего импульса что может нам говорить о том, что пока инструменту тяжело дается это повышение. То есть любой подход к этой зоне отправляет инструмент на какую-то коррекцию. Да, у нас есть линия поддержки, которая сформировалась опять-таки сегодня ночью, в районе, даже утром в районе 6 часов утра. То есть мы получили две точки, от которых ну, показывает нам, некое восходящее движение по биткоину но инструмент зажат в этом смысле торговать сейчас практически невозможно, то есть надо ждать выхода биткоина в одну из сторон и при появлении определенного импульса можно уже дальше как-то будет характеризовать это движение безусловно пока мы находимся выше отметок 16000 ну вот эта красная зона да, пока она у нас держит, у нас еще может быть продолжение восходящего движения, но опять-таки в свете последних трех дней у нас видно, что реакции покупателей никакой нет, ну да, были выходные, волатильности никакой нет, но надо смотреть внимательно, как будет инструмент вести себя в этой зоне. Да, опять-таки это расширение параллельного канала, мы видим, что мы торговались все эти дни возле верхней Возле медианы расширяющего канала одновременно мы с вами понимаем, что у нас зона 16900 долларов выступает сейчас зоной сопротивления, потому что мы долго бились об эти, об эти значения, прежде чем пробить его. Впоследствии эта зона выступала у нас вот здесь линией с поддержки, Поэтому сейчас мы опять пытаемся что-то изобразить в этом диапазоне цен, но у покупателей пока явного преимущества нет поэтому надо смотреть как ведет себя инструмент при выходе из, из этих вот сложных зон сопротивления но пока мы видим что у нас выступает неким сопротивлением и уровень 16 800 16 900 тут же идет медиана канала но ну и есть набор определенных трендовых линий которые которые пока ну вот в частности одна пока трендовая линия такая более основная это можно удалить соответственно если биткоин будет пробивать эту зону то у нас есть шанс отправиться куда нибудь на коррекцию ну, по крайней мере к верхней линии этого параллельного канала зона 17300 17500 ну и дальше это может быть более верхний уровень пока гадать не будем надо смотреть в соответственно если приблизиться на 5 минутный таймфрейм видим с вами, ну, что по сути дела у нас идет такой достаточно длительный боковик. Есть основной уровень сопротивления 16800 долларов. Но, ну, кстати, ночью ä, приходили тестировали уровень продавца, который находился на отметке. О, сейчас мы отметим. Вот этот блок был 16800, 16900. И в данный момент времени цена зажимается, волатильность снижается и этот, скажем так, формирующийся боковик может продлиться вплоть до сегодняшнего вечера. Поэтому, безусловно, какое-то движение придет на этот рынок, но нам надо наблюдать, в какую из сторон будет прорыв. То есть пока точек входа не в лонг, шорт я не вижу, но пристально... Наблюдаю за появлением какого-либо импульса для того, чтобы понять направление движения инструмента. Давайте посмотрим еще эфир. Эфир, В принципе сейчас все альткоины очень рисуют похожие ценовые значения ну, и движение цены. У нас опять-таки по эфиру есть смотреть на часовике Основной уровень сопротивления у нас находится где-то на отметке 1200 долларов. Поддержка идет в диапазоне. Ну, такая более локальная идет 1180. То есть инструмент зажат. Есть еще более нижний уровень, который является более нижним этажом. Ну, соответственно, опять-таки, при выходе из этого узкого диапазона можно будет хотя бы предположить какое-то предварительное намеренное движение цены. Но опять-таки, надо быть очень аккуратным, потому что ложные выносы никто не отменяет. Поэтому надо ждать закрепления хотя бы несколько часовых свечей для того, чтобы делиться. Но, вот, тем не менее, мы прошли эту трендовую линию, но импульс, она нам покупку или интереса большого покупателя мы тут не увидели. Ну, соответственно, принимать решение надо будет тоже по ходу движения цены для того, чтобы сориентироваться и найти именно тот импульс, который будет характеризовать нам какую-то локальную смену тренда. Пока идут боковик, торговать тут крайне сложно, потому что выносы могут быть в обе стороны. Все, дамы и господа, рассмотрел текущую дневную картину, значит, все дальнейшее общение предлагаю в рамках телеграм-канала. Всем хорошего дня, всем профита, всем удачи, всем пока.